Ну это, это какое-то, я не знаю, это издевательство какое-то. Ну, какой смысл был переводить 1 доллар? Как, какой смысл был переводить 1 доллар на счет? Ну, ну конечно, приятно, ну дружище, ну переведи хотя бы еще 9 долларов. Это спасет нашу компанию на сегодня. Вот. Сейчас у нас 300... 11 рублей 1 копейка вот. вот так вот посмотрим сколько мы сможем собрать до 8 вечера все самому интересно